в Москве, которая называется «Московские окна». Музыка Михаила Матусовского. Я колгоды ревние опять, Под окном могу опять стоять, И на свет его лучей я всегда спешу мысли, Прощание с юностью моей. Я любуюсь вами по ночам. Я желаю укрытия.